Чуть больше двух лет назад, 3 сентября, опубликовали официальный пост о закрытии танков X осенью 2019 года. Январь 2020 -го стал для этой игры последним. Однако примерно год или полтора назад в сети появилось сообщество Танки X Revive, которое заявило, что восстановит игру своими силами для всех желающих бесплатно. Для многих это была невероятно радостная новость. И вот 23 сентября 2021 появляется сообщение о том, что через три недели стартует открытый альфа-тест. А 29 была уточнена дата 9 октября. Пожалуй, стоит еще раз продублировать информацию с дискорд-сервера Танки X Revive об ответах на часто задаваемые вопросы. Что это за проект? Мы создаем сервер для существующего клиента TX. Когда будет релиз или начнется тестирование? Открытое альфа-тестирование начнется 9 октября 2021 и продлится около двух недель. Можете ли вы добавить что-либо в игру? Мы не можем добавлять новый контент из-за ограничений клиента. Связан ли этот проект с AG? Нет. Могу ли я совершать покупки в игре или пожертвовать вам деньги? Мы не предоставляем возможность покупок и не принимаем пожертвования. Могу ли я использовать свой старый аккаунт? Мы не имеем доступа к старым аккаунтам. Могу ли я участвовать в тесте игры? На закрытые тестирования отбирали конкретных участников сервера, попасть туда самому было невозможно. Где и как я могу скачать клиент? В данный момент никак, мы не будем распространять клиент, но у нас есть план, как все смогут его скачать безопасно. Будете ли вы добавлять ботов? У нас нет никаких планов на данный момент. Что же, нам остается ждать совсем немного, недельку или чуть больше, и по сути это можно считать успехом. Кому интересно, на данный момент сервер хостится в Германии, и пинг должен быть хорошим. Однако команда проекта еще ищет хостинг получше. Конечно, это лишь тестовая версия, и в ней еще немало странных багов и ошибок. Так что гладкого геймплея ждать особо не приходится. На этом все, у микрофона был Эверест, ждем релиз, до скорых встреч!